Всем понравился, С вами я версен. Сегодня я бы хотела оценить такой замечательный шнук шибатин, а какие-то крутые мечта. Крутые 4 миллиона. Хочу поздравить. Это огромная же цифра, которую я наверное, никогда в своей жизни не доберусь. Сразу скажу, что подписалась на него. В принципе, все сделали просто идеально. Ну, давайте ка начнем. Смит, я не пирался, это не значит, что мне Чувствую, что как-то хочешь поводить. Мам, пап. Окно. Спасибо, что поверил. Очень верить в мечты. О, окно не глупо, блин. Ведь вы помните, как я. Я начинал даже я без камеры. Когда семь лет назад, был. Между, совсем да. маленькие, во мне были только мечты, э, желания, и совсем не было страха да, не признания. И очень часто хотел руки опустить я, но каждый раз понимал то. Почему думают мне всем связи? Потому что нельзя, этого бы не было без Вас друзья, вас миллионы. Это все поспишут. Вы мои <связь> семья. Нифига себе сердце. Я Это намек на то, что он хочет спать минома. Под... Что за машина? Дарю маме, иногда приходится не спать на... Пограмма, наверное похожа. ночами, вовная... Это тоже правда. Что я... Тунка. да нет. Адс... вместе с вами. рядом со мной, они... руда спей... Да, мы все, чего бы не просили. Снед... Да, не. Давник порси. но это того стоило. Я Экспрой, да, даже при любых объясняю. Господи, слышал, что случилось? Даже несмотря на это не везение я нужно работать над самоушими у меня была мечта до еще кто-то много работала их, сай, я, на всего мире, не сумел да. а если б не было любим, да. я всегда следовал за мечтами. Придет момент, я подарю машину маме. дают мне силы. я дам все чего бы не просили не пор, бы забили. потому что я я единственный который еще миллиона поздравляю спасибо вам большое я оценил каждого из вас давайте теперь идти к да, теперь 5 миллионам давайте я к 5 тысячам подписчиков месяц клип шикарный клип вам без ничего просто великолепный клип я смотрю десятый раз он не, он не надоедает клип у на него есть Ссылочка на него есть в описании. Переходите смотрите, делайте шаги, не ошибайтесь, не ошибайтесь. Всем удачи, всем пока-пока.